Денис, приветствую тебя! Привет всем! Очередной эфир, соответственно, продолжаем обсуждать рынки с точки зрения техники и фундамента. Смотрим на актуальные возможности, которые, конечно же, появляются каждый день. Но сейчас рынки крайне непредсказуемые. Честно говоря, сегодня ну что нужно будет признать, что индекс доллара, я на него возлагал очень большие надежды. Рассчитывал на то, что вот тот откат, который начался еще с конца прошлой недели, он все-таки будет продолжен. Ну да, может быть, я и не рассчитывал на то, что восстановление будет динамичным все-таки для того, чтобы индекс доллара активно рос, должно быть хорошее, стоящее, фундаментальное топливо. А этим топливом могут быть только данные по инфляции декабрьские заседания американского регулятора. Но я не ожидал, что после протоколов, которые, по сути, являются уже... Э Повторением того, что было сказано Паулом в ходе его последнего заседания американского регулятора, не ожидал, что протоколы смогут стать причиной вот такой вот негативной реакции по американскому доллару. Я предлагаю сегодня, Денис, поговорить об индексе, соответственно, затронуть евро. Можно еще обсудить рынок нефти, актуальный актив, потому что сейчас одной из самых последних и, наверное, важных новостей для рынка черного золота, помимо, конечно же, ситуации в Китае с ростом количества заболевших, является еще и потолок цен, который как решение от стран Большой Семерки, я думаю, что уже фактически, можно сказать, согласовано Так, сфонечку. Сделаем. Можно сказать, что уже согласовано официально. Это решение должно вступить в силу 5 декабря. Ну давай по порядку. Тогда демонстрация экрана. Момент. Давай. Так, индекс доллара как раз у меня сейчас открыт. Котировки 105.82. Это 4 хчасовой таймфрейм. На вот этой текущей свечке видно, что... Сопротивляются покупатели, но будет им крайне трудно а, что-либо сделать сейчас, потому что все-таки праздничный выходной день в США день благодарения, соответственно, низкая ликвидность, неинтенсивные торги и а, каких-либо значимых ревизов мы сегодня уже не ждем. Я сторонник а, того, что индекс американской валюты, вот, на мой взгляд, уже достиг своих минимальных уровней, которые вообще могут достичь, еще вот после выхода данных по инфляции. Это как раз вот значение где-то 105 пунктов. Как раз минимум был в районе 105 пунктов, получается, две недели назад. Очень рассчитываю на то, что все-таки существенно ниже или даже к этому уровню мы уже не вернемся, потому что, как ни пройти, но фундаментальный фон он по-прежнему остается на стороне покупателей доллара, ведь у нас и конкретная позиция американского регулятора, которая предполагает постепенное повышение процентной ставки. У нас куча заявлений, представителей американского регулятора, я имею в виду, вот из последних, что помню буквально в прошлой торговой сессии, это заявление главы ФРБ Климнеда Лорета Мейстер и заявление главы ФРБ Сан-Франциско Дели. Они подтверждают, что ставка будет расти дальше. То есть мы рассчитываем на то, что в декабре ее повысит ну, не на 75 базисных пунктов, а на 50 байсных пунктов. Но ну, это как не крути, все равно повышение процентной ставки условия, которые должны создавать и дальше основы для усиления позиции американской валюты. Блок статистики, кстати, который вышел вчера, я считаю, что если анализировать, например, промсектор и сферу услуг, нужно смотреть не на индексы PMI, а на отчет АСМ, который более объективный. Его вчера не было. Но были вчера заказаны товары длительного пользования. Статистика хорошая. Рост на 1% против, по-моему, прогноза на уровне 0,3%. Был также и индекс потребительских настроений Мичиганского университета – тоже хорошие цифры. И даже эти данные доллар проигнорировал. Мне кажется, происходящее сейчас – это немножечко вот что-то ненормальное. Рынок пребывает в каком-то тотальном позитиве. Развивает оптимизм, причем оснований как таковых для этого оптимизма нет. У меня долгосрочное представление о том, что доллар будет какой-то период времени консолидироваться около текущих значений, но я не отказываюсь от длинных позиций и буду держать их, Денис, ровно до заседания американского регулятора в декабре и до тех пор, пока ФРС не даст конкретный сигнал установку на то, что он готов замедлить темпы повышения процентной ставки. Это вряд ли произойдет в ближайшее время. Европейская валюта. Я, честно говоря, уже какой-то период времени евро, как таковым инструментом, не торгую. Опять же, очень сильно меня подкосил, опять же, вот этот начавшийся тренд после данных по инфляции, по сути, две недели назад в США – и с тех пор я сфокусировался на нескольких финансовых активах, и евро не в их числе. Сейчас котировки по паре евро-доллара 1.04. Но я, конечно же, оцениваю фундаментальный фон, смотрю на происходящее. И хочу отметить, что в целом, если опираться на фундаментальный фонд, Евро, конечно же, должен развернуться, потому что комментарии Европейского центрального банка о том, что в декабре они повысят ставку максимум только на 50 базисных пунктов, то есть контраст между политиками и ЕЦБ и ФРС, он станет еще более разительным. Вчера блок данных по активности производственного сектора и сферы услуг Германии и еврозоны. Значение чуть-чуть лучше, чем были в октябре ноябрьские цифры, но они все равно находятся в зоне стагнации, которая указывает на то, что сектора остаются в таком состоянии тотального упадка, что приближает вот эту рецессию неизбежную, опять же, по итогам вот конца 2022 года. Я думаю, что евро, как и в ситуации вот с индексом американского доллара, вот 105 пунктов, мне кажется, это прям предел текущего обвала. Соответственно, по паре евро-доллар выше, наверное, уровня 1.05, но должно произойти прям что-то совсем попьющее, чтобы евро улетел выше данных значений. Последний прогноз, кстати, от JP Morgan, они ждут 0.90, по евро-доллару в первом квартале 2023 года. Но первые их цели это 0,95. Я полностью разделяю, что евро останется под давлением, поэтому кому интересно на средний срок, где-то в диапазоне вот 0,4-0,5 можете смело открывать короткие позиции и ждать дальнейшие снижения. Ну и рынок нефти – еще один актив, который… Сейчас кошмарит всех трейдеров своей волатильностью. Рынок нефти похож на какой-то альткоин. Знаешь, ходить по 10% вверх-вниз за одну торговую сессию – это, конечно же, перебор. Вот четырехчасовой таймфрейм, я думаю, друзья, вы все прекрасно видите. Здесь разница между двумя линиями – 82, по сути, доллара и 90, как раз 10%. И нефть летает вверх-вниз в рамках вот этого коридора. По поводу новостей, о которых я сказал, что страны Большой Семерки готовы ввести предельный уровень цен на поставляемые российские углеводороды и нефть, Вроде как обсуждают 60 долларов за бар. Лет параметры будут обсуждать, пересматривать раз в квартал, то есть реже, чем... Думали раньше. Как отреагирует Россия? Были комментарии о том, что Россия не будет поставлять нефть себе в убыток, не будет поставлять нефть в страны, которые поддерживают, собственно, вот эту инициативу. Но проблема в том, что те страны, которые даже и продолжат закупать российскую нефть, они сейчас... Подумывать, стоит ли это делать им, потому что опасаются вторичных санкций со стороны США, и ярким примером является Китай, который на данный момент времени уже приостановил закупки российской нефти, пытаясь последить за реакцией России. Ну, я думаю, что Китай хочет получить еще более, большую скидку от российских поставщиков, ну и, возможно, он ее получит. Я думаю, что в конечном счете вот это эмбарго, сокращение поставок, предельные уровни цен, они приведут к сокращению предложения нефти, что по идее позитивный фактор для котировок нефти. Но этим позитивом покупатели не смогут воспользоваться ровно до тех пор, пока рынок еще кошмарит новости из-за Китая по поводу ковида. Поэтому моя рекомендация на данном этапе все-таки не лезть в нефтянку из-за гиперволатильности и неоднозначного новостного фона, а попробовать все-таки сфокусироваться на каких-то отдельных вот, например, как я это сделал по индексу американской валюты. Денис, слово тебе. Так, хорошо. Слово взял. Сейчас, секунду, демонстрацию сделаю. Итак, значит, касательно, я прослушал внимательно все твои мнения, особенно вот по евро с индексом доллара. Единственное, во-первых, я согласен, да, касательно его разворота вниз и потенциала того, что, в принципе, у нас по движению вниз вопрос еще не закрыт. То есть многие сейчас немножко, по-моему, подзабыли, в какую сторону основной тренд и что проблемы, они, особенно инфляционного характера, они, собственно, никуда не делись, о чем ты как раз и говорил. Поэтому э, тот позитив, который сейчас вот, царит на рынках, э, здесь вот что меня больше всего в нем смущает. Если посмотреть вот, на объемы, которые сейчас про проторговываются по евро, последние примерно, э, ну, скажем, две недели. Uh -huh. то они настолько на мизере находятся, они настолько мелкие, настолько незначительные. Даже вчера, вот в момент, когда пытались проталкиваться вверх, появился вот достаточно крупный объем, проторгованный по биду, то есть при росте объемы по биду, это рыночные продажи. При этом смогли протокнуться цену выше. То есть это частично фиксация, это означает, что частично покупатели уже начинают выходить. Я вот вижу всего два варианта с абсолютно одинаковым конечным результатом. Первый вариант это то, что цена достигнет ближайшей зоны она в районе 1.04.80 1.05.30 откуда эта зона? Это диапазон созданный с помощью опционного спреда то есть это очень сильная зона опционного спреда, которая является для хеджеров вот прям максимально сильной и с нее как раз вероятность отскока очень высока. На всякий случай, на всякий, я еще учел верхний диапазон, это так называемая верхняя граница рынка. Здесь страйк вообще находится по вещам на уровне 1.07, у нас на 1.0650, 1.07 в этом диапазоне очень сильная... Э Проторговка очень сильно накопление с точки зрения опционов, поэтому если вдруг туда дойдут, хотя я не очень понимаю, на чем, если честно, туда будут идти, потому что топлива как, как такового особо и ну, особо и нету для э, такого сильного роста. Но тем не менее, если вдруг туда дойдут, то Запомните, вот этот диапазон 1.06.50 вплоть до 1.07 – это очень сильная область сопротивления. Лимитами, конечно, я не советую сейчас торговать, потому что реально рынок немножко какой-то дурной, что ли, uh -huh. можно так это назвать. Вот, и Поэтому ну, при, при таких условиях лучше все-таки а, дождаться подтверждения, то есть хотя бы в виде дополнительного вливания вот точного объема, то есть наподобие того, который был а, вчера. Здесь вот проторговали его, но результата в виде падения никакого не дали. Так что, в общем, ждем как минимум первой зонке, на крайняк уже у второй. Конечный результат с промежуточной целью в районе паритета и также уровня 1.01. То есть это очень сильный диапазон, который себя как раз здесь может запросто проявить. Так, касательно индекса доллара. Значит, в прошлый раз как раз с тобой разбирали индекс бакса и цена прям очень красиво протестировала вот эту область поддержки. Это зона, зона ну, точнее, даже не покупателя, это скорее как зона локальной поддержки, которая сформирована с помощью уровней вращения. То есть это некий диапазон, который цена видела с обеих сторон. Получается, давить с обеих сторон очень часто такие диапазоны, они будут чуть сильнее обычного. И, ну, здесь я не вижу тоже, на, на чем прям сильно падать, здесь и расширенный канал, и цена его даже прекрасно видела. Ну, может быть, попытаются там прошлый минимум чуть переписать, хотя, хотя кульминация была реально сильная сделана. И в целом я все равно оцениваю вот, такое, вот такой дальнейший рост. Отскочили фактически по индексу доллара, но особо ни на чем, то есть здесь... Была небольшая зона продавцов, но она ни с чем не сопрягалась. То есть, это, я бы сказал, как внутренний такой локальный оскок на ретест области кульминации. все. То есть, по-другому я не вижу этот сценарий, честно. Снижение с текущих какое-то сильно, но ну, я тоже здесь не вижу. Поэтому, может быть, в, в этой области зоны там попытается чуть ниже как-то пройти. Но в целом этот диапазон вот 104 50 105 50, он по-прежнему актуален, он по-прежнему сильный. Именно от него... Ожидаю, сколько где-то примерно в области 109.50-110. То есть это наиболее вероятный сценарий, который сейчас ждет. Следовательно, это потянет как раз за собой евро вниз. Но единственное, что скорее всего просто перехайп, потому что здесь бы в идеале по евро зацепить еще дополнительную ликвидность, которая как раз и будет располагаться чуть выше локального максимума, а он у нас где-то в области 1.04.75, примерно в тех краях. 480. Угу. В идеале делать небольшой ложный перехай и двинуть вниз. Собственно, по индексу доллара точно также это совпадает. Но гораздо интереснее ситуация по нефти. Я в том, что нефтянка, ты уже говорил по поводу потолка цен, да, но там по последним я читал сегодня буквально пару часов назад о том, что так пока что и не договорились. То есть какой все-таки потолок цен вести, что будет там для некоторых стран 70 долларов еще подойдет ниже, там у них промышленность не, не очень будет хорошо себя чувствовать, для некоторых 65, ну в общем консенсусу какому-то пока еще не пришли, но здесь вот с точки зрения объемов меня очень сильно смущает одна вещь, значит если взять стратегически, то именно в стратегическом плане мы подошли то есть на очень сильную поддержку. То есть, поддержку это мы все видим, она находится в районе как раз 7630 примерно, ее ложно тестировали. Да, то есть был небольшой ложный пробой еще 21 числа, то есть в понедельник. Здесь все логично, все понятно. Дальше сделали техническую коррекцию вверх и ретс вниз. Я сравнивал объемы текущие с объемами прошлого фьючерсного контракта, и получилось так что тот объем который вот сейчас в январском контракте был именно вот свече выносной свече кульминационной на двадцать три тысячи лотов это очень очень крупный объем который ну, примерно раза в 2-2,5 больше чем наибольший объем прошлого декабрьского контракта и, и вот это уже как... просто да, смотрю, что кульминация реально сильная, поэтому сейчас делают локальную проторговку, верхняя ее граница находится на уровне 78, нам для того, чтобы были хорошие покупки, нужно, чтобы цена полноценно протолкнулась и закрепилась, вот особенно 4 график выше уровня 78, и тогда уже в дальнейшем будет открыт путь к росту в район 82 и 80, особенно 85, я его выставляю вот именно 85, это как ключевой, Ключевой уровень. И плюс ко всему, я вот еще тоже читал мнение различных аналитиков по поводу введения потолка цен, что это может спровоцировать, что если Россия откажется, например, поставлять странам, ну, помимо большой семерки, еще и плюс остальных немножко подрежет в плане поставок своей нефти, то это может как раз подорвать количество предложений, если предложение уменьшится, но при прежнем спросе, мы получим, естественно, рост котировок. Вот, поэтому сейчас вот такая немножко двоякая ситуация, потому что таких прецедентов в истории, в принципе, не было. Были отдельные эмбарго, там, на венесуэльскую нефть или на иранскую нефть, но так, чтобы лимит потолка цен, такого, честно, я не помню. Может, ну, может, конечно, и было, ну, это, пожалуй, больше по твоей части, но я такого не помню. Поэтому uh -huh. считаю, что мы живем в каком-то действительно исторической эпохе беспрецедентной практически с экономической, нравственной да, в принципе, наверное, любой точки зрения. Поэтому mm -hmm. мое такое мнение, что лучше дождаться, все-таки не спешить, дождаться по нефти нормального перекрытия вверх уровня 78. Это им, сейчас я говорю про нефть марки VDI. Вот, по бренду там, ну, немножко она дороже, понятно, там, среднем где-то на 5%. И затем уже только можно будет рассматривать лот Потому что объем сейчас вливают, сегодня день благодарения, поэтому, естественно, крупных объемов у нас не будет, особо не жду. И... В общем, ждем перекрытия. Дадут перекрытие, uh -huh. будем работать. Не дадут, лучше оставаться в стороне, потому что могут сделать ложное обновление минимума, а потом все равно стартануть отсюда. Спасибо, Денис, сердце. за точку зрения, за идеи. Остается только следить. Разумеется, вернемся к ним во время нашего с тобой следующего обзора. Посмотрим, где там и что будет. Сегодня, напомню, день благодарения в США. Я думаю, что сессии будут низко вплоть до понедельника, потому что вряд ли кто-то будет возвращаться на полторговую сессию в пятницу. Ждем... Ну, с одной стороны, да, движения вряд ли будут серьезные, а, ну, а с другой стороны, на низкой ликвидности даже какой-то маломайской новости может быть достаточно, чтобы все раскачать прилично. Сделки, друзья, вам как бы озвучены, точнее, тенденции, направления и общий новостной фон, который крайне неоднозначный, Ну, такое бывает. Такие периоды нужно просто пережидать и искать более перспективные точки входа по разным финансовым активам. Денис, спасибо тебе еще раз. Хорошего тебе закрытия недели, хороших выходных и до скорых встреч тогда. Пока. Да, спасибо тебе тоже. Хороших выходных и нашим подписчикам хочу посоветовать не спешиться сделками, особенно сейчас, потому что рынок немножко да. своеобразный. Присоединяюсь. С особенностями. Ну, пока. Да, все, всем спасибо. Пока-пока.